Океанографическое исследовательское судно Евгений глиджан вышло на ходовые испытания. Построенное для ГУГИ Минобороны океанографическое исследовательское судно Евгений глиджан вышло в акваторию Балтийского моря в рамках заводских ходовых испытаний. Как сообщили в пресс-службе судостроительного завода Интарь, где было построено судно, 11 марта Евгений Гориглиджан вышел в море, покинув Балтийск. Перед сдаточной командой и экипажем стоит задача проверить работу всех механизмов и устройств судна в ходе нескольких выходов в море. Сроки заводские ходовые испытания не называются, по их окончанию, океанографическое исследовательское судно будет передано заказчику. О начале ходовых испытаний судна сообщалось еще в конце января этого года. Однако судно только совершило переход из Калининграда в Балтийск, где его продолжили готовить к испытаниям. Как следует из сообщения, начались они только в марте. Океанографическое исследовательское судно Евгений Гориглиджан построено в интересах Главного управления глубоководных исследований, ГУГИ, Минобороны. Судно фактически перестроено из морского буксира пб 305 проекта в 92 польской постройки 1983 года по проекту 02670, разработанному в ЦМКБ «Алмаз». Формальная закладка, фактически перезакладка, судно прошла 19 марта 2016 года. В 2018 году строительство было остановлено и возобновлено только в феврале 2020 года после перезаключения контракта с Минобороны. Спуск судна на воду прошел в конце декабря 2020 года. В июне 2021 года начались швартовные испытания, ходовые должны были начаться осенью и в конце прошлого года судно планировали передать заказчику. Водоизмещение судна – 4000 тонн, длина – 81 метр, ширина – 16 метров, автономность – 30 суток, экипаж – 32 человека и 25 членов экспедиции. Основное назначение – проведение подводных технических работ. Океанографическое исследовательское судно способно принимать на борт подводные и спасательные аппараты. Судно названо в честь Евгения Алексеевича Гориглиджана, советского и российского инженера-конструктора, генерального конструктора атомных подводных лодок специального назначения в Центральном конструкторском бюро морской техники Рубин. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.